Универньюз приветствует всех, кто готов узнать о последних новостях и любопытных подробностях из жизни Казанского университета и за его пределами. С вами Адель Шемилова, Начинаем наш выпуск. Официальные лица попали в реанимационные палаты. Такой день медицинского работника действительно запомнится. Тропинка к славе проложена. Лучшие выпускники Казанского федерального знают, где можно построить карьеру. Нефть будет увеличена. Новый семинар-конференция готов начать свою работу. 18 июня вся страна праздновала День медицинского работника. Однако торжественные мероприятия все еще продолжаются. И наш университет, конечно же, не стал исключением. Новейшие лаборатории и реанимационные палаты открыли свои двери для официальных лиц Казани. С какой целью университетскую клинику Казань посетили депутаты, министры и руководство КФУ расскажет Елизавета Евтифеева.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 Елизавета Евсифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Ученые всего мира продолжают изучать агро- и биотехнологии. Теперь же исследования получат развитие и в Казани. Какую роль в исследованиях сыграют ученые Казанского федерального, узнаем прямо сейчас. 17 июня Ильшат Гафуров подписал соглашение, открывающее новые перспективы совместных исследований.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 С 21 по 23 июня в Институте геологии и нефтегазовых технологий пройдет второй международный семинар-конференция «Теоретические методы увеличения нефтеодачи. Лабораторные исследования, моделирование и промысловые применения». 21 июня в Казанском федеральном университете пройдет второй международный семинар конференция «Теоретические методы увеличения нефтеотдачи, лабораторные исследования, моделирование и промысловое применение». Сегодня у нас началось ряд мероприятий, которые посвящены конференции по термическим методам увеличения нефтеотдачи, которые стартует с 21 июня. Официальная программа стартует 21 июня, но мы решили не ждать начала. И вот сегодня, 19 июня, у нас проводятся лекции известных специалистов в области термических методов увеличения нефтеодачи. Уже с 21-го начинается конгресс, на который приехало более 150 участников, практически половина из них из-за рубежа. Из ведущих университетов, и эта конференция проводится при поддержке крупных российских нефтяных компаний. Данный семинар Конференция это отличная площадка для обмена опытом и представления самых последних результатов ведущими специалистами из нефтяной индустрии, университетов и научных центров. Для Казанского федерального университета эта конференция очень важна, поскольку одно из стратегических направлений является как раз нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия. Эта конференция посвящена, так сказать, новому, новой, новым методам повышения нефтеотдачи, которая сейчас активно развивается в мире, и Казанский университет активно работает и имеет проекты в этой области. Официальное открытие состоится 21 июня в зале попечительского совета Казанского федерального университета. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз. Насколько реально за считанные минуты раскрыть секреты успешной карьеры и предупредить о сложностях профессионального пути? Герои нашего следующего сюжета уже знают ответ на этот вопрос. Узнай ты.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 Коллекция музея дают яркое и полное представление о традиционном аспекте жизни народов Российской империи. 19 июня состоялась выставка, посвященная теме шаманства. Мероприятие подвело итоги конкурсной работы среди студентов кафедры музеологии. О всех подробностях расскажет Аурелия Сташкова. 19 июня состоялась выставка, посвященная теме шаманства. Мероприятие подвело итоги конкурсной работы среди студентов кафедры музеологии. «Все музейные предметы были собраны э, студентами Казанского императорского университета, и мы э, чувствовали э, себя преемниками и продолжателями их дела». Шаманские костюмы – это целый мир отображения Вселенной, в которой живет шаман. Здесь каждая деталь имеет значение. Ленты – бескровное жертвоприношение духом, изображение из латуни и железа – защита. Изображение животных – благодарность. Точный возраст экспонатов узнать очень сложно». Большинство из них относятся к середине XIX века. Была предложена тема ⁇ Традиционные ведроровые народы в Сибири, в центре которых, конечно же, находится знаковая фигура шамана. Все студенты молодцы, все, кто участвовал, они действительно в будущем будут постребованы квалифицированными профессиональными работниками. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Еще больше подробностей самых интересных студенческих событий вы можете увидеть в наших социальных сетях. С вами была Аделя Шамилова. До новых встреч.